Приветствую! Меня зовут Андрей Меркулов и в сегодняшнем видео ответим на вопрос, куда инвестировать 1 миллион рублей в 2020 году. Это один из самых частых вопросов и он встает именно потому, что денег уже достаточно для того, чтобы сформировать инвестиционный портфель, поэтому в этом видео сегодня... Мы разберем пример конкретного портфеля, как бы действовал я, если бы мне необходимо было конкретно в 2020 году распределить 1 миллион рублей по активам. Это ни в коем случае не призыв делать именно так же, я просто расскажу о своем подходе и мы разберем, во-первых, структуру портфеля и в конце покажу конкретные инструменты, как, какой пассивный доход с них будет приходить и дам рекомендации в серединке, от чего зависит именно какие инструменты вам нужно вкладывать, поэтому если эта тема актуальна, обязательно смотрите это видео до конца, ставьте палец вверх прямо сейчас, вот прямо сейчас под видео ставьте палец вверх, задавайте свои вопросы в комментариях, просто напишите в комментариях, что вы смотрите это видео, все клево, вам эта тема актуальна, потому что комментарии помогают вам расти, выпускать новые выпуски, а вы смотрите дальше и смотрите это видео до конца. Прямо сейчас на экране появляется табличка. Можно нажать на паузу, сделать скриншотик. Это как раз пример инвестиционного портфеля, куда можно вложить 1 миллион рублей. Давай пошагово разбираться. Первое, это подушка безопасности. Я считаю, что доля может доходить до 30% как раз до этой суммы. Потому что если подушки безопасности нету, там в размере там, 300 тысяч рублей, может произойти так, что придется продавать активы, и причем придется продавать их, срочно по не самой интересной цене, и это ошибка, которую совершенно не, точно не стоит допускать, поэтому расслабьтесь, не гонитесь за супер большой доходности, просто сформируйте для начала подушку безопасности. У нас было видео на канале, видео вот здесь вот, в подсказке такая буковка И, соответственно, сходите, посмотрите про подушку безопасности, есть хороший контент. Второе – это консервативная часть, здесь опять же условно вы можете ее делать, можете не делать, зависит от возраста и так далее. Зависит от вашей склонности к риску. От 10 до 30% это могут быть облигации федерального займа. В принципе и все, это могут быть просто облигации федерального займа. Если у вас ИИС, вы не планируете их срочно вытаскивать, вы можете использовать инвестиционный счет, положить облигации, купить облигации федерального займа. Если вы работаете по найму, совершенно спокойненько сделать свои там, 20 процентов годовых просто абсолютно ничем не рискуете и просто докупая инвестиции там на сумму ну короче докупая вот вот так вот а, Третье – это крипта это секретный ингредиент в моем инвестиционном портфеле я считаю что в портфеле ее не должно быть больше 10%, хотя я знаю, что многие склонны переоценивать этот актив, особенно недооценивать риски, связанные с этим активом, и поэтому часто заходят прямо на всю котлету. Мы тоже так делали, поэтому но в моем портфеле может быть даже больше, чем нужно ее, но я рекомендую все-таки эти риски лимитировать, потому что представьте, что этой суммы больше нет, насколько вы расстроитесь. Если не расстроитесь, окей, крипта пусть будет. Соответственно, стратегия та же самая распределить долю сразу и потом ежемесячно докупать крипту. Причем для простоты это может быть просто биткоин, то есть не нужно там формировать портфель Топ 25, за этим сильно следить. То есть это должно быть просто купить. Это может быть либо доверительное управление какое-то, да, либо это может быть просто покупка актива биткоина. Вот, например, так. Хорошо. А следующий актив это займы. То есть когда вы просто выдаете независимость от экономики, желательно, чтобы они были обеспечены там недвижимостью или еще чем-то. Но при такой небольшой сумме чаще всего это просто будет займы частным листом через интернет, так называемые peer-to-peer -peer займы и от 2% в месяц, вы сможете на них получать, значит, что там могут быть дефолты, поэтому ну, это такая относительно рискованная стратегия, нужно понимать, как вы будете оценивать заемщика, по каким критериям, и каждый для себя ну, будет выбирать эту историю самостоятельно. Также докупать, то есть, смотрите, подушка безопасности сформировали на 3-6 месяцев минимум, успокоились, расслабились. А второе, консервативная часть, если работаете по найму, открываем ИИС, покупаем облигации, докупаем постоянно. А третье, если вы не работаете по найму, просто открывайте обычный брокерский счет и не парьтесь, потому что ну, с ЕИСом тоже есть варианты, но опять же, как-нибудь в другом видео про это расскажу. Если актуально, просто напишите, запишем отдельное видео. Крипта и займы. И наконец одну-две арендных стратегии с кредитным плечом на выбор. Почему с кредитным плечом? Но опять же, это мой сон, это мой выбор. Аш инвестиционный портфель это ваша ответственность. У вас есть свой срок, своя сумма, своя сумма пополнения. Вы должны об этом всегда помнить. То есть вы не должны использовать чужую голову для того, чтобы принимать инвестиционные решения по своим деньгам. Пользуйтесь своей головой, это всегда окупается. Просто пользуйтесь, вот начните, она у вот вас здесь находится, просто начните ей пользоваться. очень удобный инструмент, кстати. Хорошо, одна аленная стратегии с кредитным плечом. Почему? Что-то пойдет не так, есть подушка безопасности, есть консервативная часть, которой в принципе можно эти стратегии нивелировать. Но кредитное плечо мы можем использовать для того, чтобы поднять немножко доходность в этих стратегиях. И плюс они нам дадут пассивный доход. Зачем это нужно делать на самом старте? Потому что когда ты просто покупаешь акции, которые должны расти, может получиться так, что они не будут расти. К примеру, в 2020 году я не сильно верю, что они будут расти все время. Ну Хорошо, пусть даже 2020 год он будет расти, там банки будут снижать ключевые ставки, но коррекция в любом случае неизбежна. Поэтому, если небольшой горизонт инвестирования, может получиться так, что актив подешевеет и я когда рассказывал о моих историях провала давай здесь тоже видео размещу то что в тот момент я купил актив на пике и в 2008 году я начинал инвестировать в акции и я потерял какую-то сумму денег у меня там две ошибки было К арендным стратегиям Одну-две стратегии на выбор, я бы выбрал доходные сайты, доходные автомобили, соответственно, в сайтах можно докупать статьи, то есть увеличивать доходность, там от 1000 рублей в месяц, до инвестировать. доходный автомобиль просто одну штуку можно там с там, потребительским кредитом. Опять же, потреб выгоднее, чем автокредит, но вот уже такие, скажем так, детали. Теперь совет вообще, от чего зависит выбор инструментов, чтобы вам было проще сориентироваться, потому что универсального ответа на вопрос нет. У нас живой тренинг, мы два дня отвечаем на вопрос, куда инвестировать. Но мы даем именно методологию, как сформировать тот портфель, который будет подходить лично под вас. Во-первых, нужно понимать срок инвестировать. На 5 лет и на 15 это совершенно разные портфели. Соответственно, если в первом случае должны быть арендные стратегии, во втором случае я бы, наверное, был Ориентировался на всякие фонды недвижимости. Я бы смотрел на рынок акций, я бы смотрел на рынок облигаций, я бы смотрел на постоянное пополнение. То есть вопрос, насколько вы рассчитываете. А второе, какую сумму пассивного дохода вы хотите уже получать. То есть, если вам нужен пассивный доход в моменте, это арендные стратегии. Потому что, когда вы работаете с капитализацией, с рынком акций, например, либо с криптой, то пассивного дохода там не будет. Эти это планируете ли вы пополнять свой счет и насколько ежемесячно, потому что от этого также будет зависеть выбор инструментов. К примеру, доходный автомобиль ты не сможешь пополнять каждый месяц, а доходный сайт, пожалуйста, и от этого тоже будет зависеть выбор инструментов. Четвертый вопрос. Сколько времени вы готовы уделять своему активу? Одно дело, там, будете ли вы уделять это дистанционно, либо будете локально. От этого тоже зависит структура портфеля. Это ваше отношение к риску. Готовы ли к тому, что тело актива будет дешеветь? Готовы или нет? Сразу подумайте, насколько. Потому что, да я, в принципе, там 20% готов потерпеть, но когда там актив упал на 3%, сразу в панике бросаться, все распродавать. И это история про то, что ты смотришь там курс криптовалют, у тебя там 10, 20, 30, там, 100 тысяч рублей, а ты там каждый день следишь за курсом крипты. То есть, на самом деле, если ты инвестируешь на 4-5 лет и принимаешь гипотезу, что через 5 лет курс криптовалюты будет дороже, да, она будет дороже стоить, чем сейчас, все, ты просто спокоен, ты расслабился и сказал, я буду докупать на такую сумму, я, в принципе, потенциально готов ее потерять, у нас был про секретный ингредиент видео, тоже рекомендую. 6 это образование, то есть к чему лежит душа, какими активами хотите заниматься, есть ребята, которые чисто заточены под недвижку, особенно это у девчонок характерно. Я куплю недвижку, квартиру, я сделаю там классный ремонт, я разбросаю там красивые подушечки, я сделаю там вообще очень крутые цвета, вот у девушек инвесторов очень часто эта тема работает и прослеживает, и у них это очень хорошо получается. С другой стороны, есть ребята, которые интересны доходные сайты там, и они в этом могут хорошо разбираться технически, и при этом это два совершенно разных типа инвестора. Вы должны четко понимать, к чему у вас больше интересна душа, к тому, чтобы… Вычищать старые убитые в хлам квартиры, сделать из них конфетку, либо брать недоцененные активы, ремонтировать, зарабатывать на них самые большие деньги. Потому что, когда вы вкладываете свое время, нужно понимать, к чему вы больше просто вам интересно. И, наконец, в завершении покажу несколько стратегий. Опять же, ба сейчас на экране появляется табличка. Можно нажать на паузу, сделать фоточку, скриншотик, поделиться с друзьями, подписаться и нажать колокольчик обязательно. Да? Стратегия доходный дом. Ну, условно я написал, если есть миллион рублей. На самом деле есть ребята, которые реализуют проект доходного дома, там имея в кармане 500 тысяч рублей. Есть э, примеры, у нас в конце будет ссылка на кейсы, как э, делать доходный дом вообще без вложений. Но э, все-таки миллион рублей – это сумма, которую ну, можно инвестировать в доходный дом и относительно комфортно, небольшой дом взяв. Пройти этот этап и получать от 50 тысяч рублей. Опять же, все со звездочкой, потому что там большая значимость именно вашего образования. Я бы не стал делать доходный дом, если не пройти специализированное обучение. Просто рекомендую, если вы рассматриваете эту стратегию. Ни при каких условиях не наступайте на свои собственные грабли, потому что главная проблема доходного дома, он большой, ипотека большая и он не очень ликвидный. Соответственно, вы должны заранее все эти вопросы продумать. Если, ну, с другой стороны, может быть вам проще просто рассмотреть доходные квартиры, апартаменты и так далее, но он дает хороший доход. Здесь надо понимать, что в доходном доме квадратный метр значительно дешевле, это есть плюс. Доходные сайты от 30 тысяч рублей в месяц. То есть, если ты инвестируешь миллион рублей в доходные сайты, то доход будет от э, все со звездочкой сразу. Не гарантированно. Мы точно понимаем, что стратегии имеют свои определенные риски, и всегда, какую бы стратегию ты не выбрал, нужно начинать с обучения. Поэтому доходный сайт у нас кстати, есть интенсив по доходным сайтам. Э, можно ко мне в инсту постучаться. И, ну, Будет либо здесь внизу, соответственно, либо в институте, у меня есть ссылки на все интенсивы, также можно сходить поучиться. Доходные автомобили также от 30 тысяч рублей в месяц. То есть, это примерно равные стратегии займы от 21 500, ну, условно, от 2% в месяц. Мы примерно прикинули, такая сумма получается. Вообще, стратегий под 25-24% годовых, их достаточно много. Да? И условно, вкладывая миллион в них, ты будешь получать 20 тысяч рублей в месяц. Соответственно, пассивный доход. Если ты считаешь, что этого мало, там можно докручивать уже за счет более активного участия, за счет покупки ниже рынка на разных аукционах, на муниципальных, на торгах, на залоговых и так далее. То есть, там есть стратегии, и тогда уже надо более активно участвовать, либо использовать так называемые стратегии-мультипликаторы, которые дают там доходное строение. 80 там, процентов годовых, которые ориентированы именно на увеличение капитала, то есть, ну, это немножко другая уже история, на марафоне четырехдневно мы подробно это разбираем, у нас отдельный день, день три посвящен мультипликатору, поэтому если на марафон не ходите, обязательно сходите на марафон и ссылка вот будет обязательно внизу и вот подсказочку вот здесь тоже. Отличный марафон, сходите. Так, ну, естественно, классика – это доходные квартиры, доходные апартаменты, там средний среднем от 20 тысяч рублей в месяц, опять же, будут нюансы. Нужно разбираться в деталях, но мы берем и денежный поток, и плюс еще небольшую выплату по кредиту, часто можно найти тело кредита, часто можно найти более доходные варианты, там 30% годовых, 40% годовых, причем даже эти проценты могут быть даже без выплаты тела. Я беру самый консервативный вариант который я рассматриваю, то есть я не рассматриваю недвижку как суперспекулятивный инструмент для меня, там на недвижимость лучше копить недвижимость, и для меня это как некий юнит, который можно быстро продать и который там сам себя выкупает и дает хороший пассивный доход. У нас было видео на канале про пенсионную недвижимость, как раз вот та самая история. И, наконец, если это вообще суперконсервативная коммерческая недвижка, то... Миллион рублей будет давать 10 тысяч рублей в месяц, это без кредитного плеча. Там тоже могут быть варианты, но мы вот в данном случае просто посчитали впрямую. Поэтому, если это видео оказалось полезным, если у вас оказалось полезным распределение портфеля, рекомендации конкретных инструментов, обязательно, думайте поставить палец вверх, это тоже. Но напишите в комментариях, что самое полезное из этого видео вы узнали. Подписывайтесь на канал и приходите на новые уроки.